Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и мы наконец-то дождались. Те люди, которые не могли долгое время сделать руку Нилганихмата, наконец-то получили нужный квест и могут его сделать. В этом видео подробно все расскажу, покажу и объясню насчет этого. Подразумевается, конечно, перед просмотром этого видео, то, что вы заранее знаете, как полностью делать руку Нилганихмата и примерно хотя бы хоть как-то смотрели мой видосик, который я делал еще давно-давно. Само собой, я закину его в описание. И тот осколок, который мы сейчас будем делать, он идет под номером 3 в пятом колечке, то есть 5.3. Назовем это примерно так. Что нам нужно сделать для получения третьего осколка для пятого колечка? Нам нужно начать нападение некролордов. И у Бараны Сыдреки нам нужно взять квест под названием Поддержка с воздуха. Нам нужно поговорить с кирийским мопцом собственно, бежим. Прибежали, говорим с мопцом, сдаем квест, берем квест, идем его делать. После увлекательного сбора деталей и болтов мы сдаем квестик. После этого мы можем сесть в перегруженного центуриона. Само собой садимся в него. И у нас появляются различные кнопки взаимодействия. Мы просто-напросто будем сейчас бегать на этом Центурионе, лутать сундуки до тех пор, пока не лутанем квест под названием «Зачистка стен». Этот квест падает сундуков. Нам нужно лутать тайники верных утробе. Поехали. Замечательно. Квест выпал. Я его само собой принимаю. Пересмотрел сейчас свой же видос и увидел, что в квесте зачистка стен мне по-нормальному дают осколок, который нужен для сборки кольца. Лучше дают просто-напросто репутацию. Ну, скорее всего, потому что у меня уже есть этот маунт, либо просто из-за того, что у меня кортия нормально не сделана, либо потому что прошлые колечки не собраны. Суть в том, что когда вы будете собирать это, вам уже будут давать осколок, нормальный, который нужен для крафта кольца. Что еще хочу сказать, что хочу предложить довольно-таки интересное. Этот квест можно расшаривать. То есть, если у вас есть кто-нибудь в группе, я вот заинвайтил двух человечков, которые меня попадали на это добавленное, этот квест можно просто-напросто предложить. Жмем кнопку «Предложить», и он им раскидывается. Но а в данной ситуации тут уже задание выполнено. Человек мне прям написал, говорит, «Я сегодня делал, я сегодня получил осколок». А в ситуации с Шуруней, надеюсь, правильно не прочитал, тут что получается? Не может принять задание, не пройдя предыдущие задания цепочки. То есть ему нужно хотя бы просто сесть в робота для того, чтобы я мог шарнуть этот квест. Квест расшаривается с той целью, чтобы вдруг, например, ваш персонаж поймал такую неудачу и вам просто-напросто не выпал квесты с тайников. Намного же проще расшарить квест, чем прыгать и лутать тайники. Так что я тут заранее собранную группу сделал. Ну и в свободное время буду ее регать, буду расшаривать этот квест тем, кому это нужно. Вот и все. Успейте сделать это до среды, потому что в среду нападение некролордов просто-напросто закончится. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!